добрый вечер дорогие друзья с вами Наталья Гура Геннадий Гура мы консультанты по идеалам методу Тойча uh -huh. и с удовольствием рассказываем о методе о том что мы занимаемся уже много много лет и конечно с удовольствием представляем книги Тойча сегодня мы будем говорить о книге идеи темиология прекрасная книга которую перевел Борис Сорин и перечитывая каждый раз перечитывая эту книгу, я нахожу много интересного того, что как будто бы кажется, видишь первый раз. И сегодня мы будем говорить о генограмме. И генограмма – это то авторское открытие Тойчей, который был первым, по сути, пионером Джоэлл и Тойч были пионерами в этом представлении. Генограмма. Позже многие подхватили и даже некоторые выдавали за свое это право на генограмму. До вот, сих пор выдаем. Ну да. Как вот чемпион говорит о э, генограмме. Это схематическое изображение потока наследственной информации. И э, каждый раз, когда человек приходит на консультацию, мы начинаем с того, что мы рисуем гинограмму. Ну, я вот рада, что вы к нам присоединяетесь, те, кто постоянно нас смотрит. Кстати, ты еще не смотрела один отзыв, написали, написала нам женщина с Грозного, и она смотрит, присоединилась к нашим прямым эфирам, и говорит, больше всего мне нравится ваша искренность. И добавила, вы как дети, я думаю, это хорошо или это… То есть ну, я посмеялась, да, мы благодарны за эти отклики, я посмеялась, потому что действительно, когда ты делаешь то, что любишь и живешь, как ты любишь, и живешь с кем, кого ты любишь, и любишь практически, ну, влюбляешься в эту красивую жизнь, да, где-то, я думаю, вот эта детскость, она присутствует в этом восприятии жизни. И, кстати, мне всегда хотелось, да, я всегда наблюдаю, как же дети любят жить. Геннадий, ты же ручку я, поднял, да, значит, я, ты уже хочешь что-то сказать. Да. у нас сегодня Александр Фектистов первый. Ой, И я вспомнил, как на горячем стуле. Генограммы свой энциклопедически составлял. Да, до да, мелочей. Да, очень. Такое там, сильное качество. Да, что отчетком Молодец. Приветствую вас, Александр. Приветствую, приветствую всем, всех, кто да, присоединились. Очень рады, что вы нас смотрите, ждете, практически видите, с первых минут вы присоединились. Это, конечно, очень радует. И мы с Геннадьем э, всегда стараемся, да, когда вот нет у нас таких... Э, ну, важных да, каких-то поездок мы всегда стараемся в этот четверг прийти и представить вам что-то э, то что продвинет вас то что э, вы увидите как-то в совсем другом другом свете и я, да? Да, я знаю что многие смотрят нас и консультанты э, вот и психологи и мы рекомендуем читать книги использовать это повышать свой профессионализм и мне нравится, как чемпион пишет в этой книге. Кстати, это я даже могу вам даже страничку сказать, 263 страничка, э, где мы будем сегодня представлять. Э, это выступление точно на конференции, посвященное событиям 11 сентября 2001 года в США. Вот здесь он в, этой, э, в этом выступлении. Это когда самолет Да, ваши. да, когда угу. эти были самолеты врезались. И тогда он проводил эту конференцию. И вот он именно... объяснял причины. Причины, причины почему, почему это произошло. Это произошло? Да, почему произошло. Поэтому, вот если мы говорим о генограмме, мечта супругов Тойча, и, кстати, Тойч в этой статье, он пишет в этом выступлении, он говорит о том, что моя мечта, чтобы каждый человек, он знал свою генограмму. И он мечтал каждый... составить гинограмму на, на каждого человека. И он мечтал составить гинограмму каждого человека. Да. Почему это важно? Потому что вот мысли, эмоции, чувства, слова, все, что вы испытываете, это то, что диктуется наследственной информацией. И пока вы не знаете причину, ну, практически мы находимся в состоянии неких слепых, которые идут на ощупь по сценарию, написанному лет сто назад. И многие говорят, не, я свободен, я так вот, часто говорят, не согласен, да, или мне это непонятно, или все это чушь. И где-то я могу понять вас, потому что вы с этим не сталкиваетесь каждый день, а практически консультируя людей каждый день, я сталкиваюсь с этой точностью исполнения того, что написано на генограмме, ну, вот Сейчас Геннадий скажет, а я вам приведу пример, ну, буквально свежий. Да, горящий, можно он говорит о том, что все действия человека, независимо, он может вам рассказывать очень много всякого хорошего. И ну, если нехорошего, не можно это тоже. слушать и делать какие-то выводы. А точные выводы мы можем сделать, когда мы знаем генограмму. Потому что все действия человека, они предопределены генограммой или прошлым опытом. И когда мы это понимаем, мы понимаем, что вообще-то знание генограммы – это самое важное знание. По сути, мы не можем считаться образованным человеком, если мы не знаем свои генограммы, и мы не построили да. свои генограммы. И как чемпион Вилл, перед тем, как замуж выходите, вы изучите генограмму вашего избранника. И наоборот. Геннадий, давай мы зададим вопрос. Давай. Да, друзья. Вы насколько знаете свою генограмму? Ой, приветствуем. Вас всех, всех, всех, не будем перечислять, очень рады, насколько вы знаете, да, свои. Э, знаете, генограмму-то можно нарисовать, это не так уже и сложно, но важно же интерпретировать, вот насколько вы э, даете эту интерпретацию, новую интерпретацию знания тех фактов, которые уже вы могли представить на своей генограмме. А Чемпион очень красиво пишет, что если бы каждый судья и адвокат, вот буду дословно, имел генетический профиль или генограмму, то каждый бы случай в суде рассматривался справедливо. Поэтому он мечтал, да, в свое время он мечтал и говорил в этом выступлении, чтобы очень хорошо, чтобы учитель, преподаватель, да, судья, врач. Даже работодатель, он говорит, было бы хорошо, чтобы он изучил генограмму. Ну, кстати, я использовала это, когда вы работали на Богодуховской птицефабрике, я использовала генограмму, когда мы набирали людей э, на свой То есть, даже мы не принимали да, на одного человека, будь то руководящий, будь то просто да, менеджер. Да, да, бухгалтер, руководитель, менеджер. То есть для каждого знали. я знала, сколько он будет работать определенно. Да. Говорю, ну вот этот этот дольше года не продержится, надо нам такое? Не надо. Да? То есть вот так мы, я Геннадию представляла анализ этих генограмм и говорила уже, ну по сути рассказывала о будущем, о будущем mm -hmm. этого человека. И практически mm -hmm. мы знали наперед. Кто у нас будет работать, а кто уйдет и будет? И знали, какая характеристика человек. И знает, да, знали характеристики. Что от него можно ожидать, насколько он перспективный и так далее. Да, мне нравилось, как Геннадий тогда, еще такой зеленый, студент идеал метода, когда приходили, например, там кто-то, из… ну не не на работу, а когда он вообще каким-то образом сталкивался с какими-то следователями, да, где-то. Ну, периферийно. он он всегда говорил я знаю в вашем роду там Не, ну, давай, если... да, давай приходит ко мне БХСник, и я а -а -а. вижу толковый разбирается знает где копать все такое грамотный я говорю а сколько ваш дедушка сидел в тюрьме у него такое шоковое состояние. У меня никто не сидел, я думаю, хорошо. Это я. Геннадий первый раз его увидел, Я первый раз пришел на проверку, пришел на человек, проверку он откопает. первый раз его увидел. А. Геннадий ему сразу проходит, выдал знания Он Проходит минут 20, он а -а. заходит ко мне, вы наводили бы мне справки? Да, а мы начали немножко, немножко понимать в идеал-методе, немножко. А суть в чем, он просто... Его бейди-деда, не быть осужденным, а осуждать. Да. И вот он. Был... Да. И вот когда Геннадий спал, он, конечно, был потрясен. Временного БХЭ. Да. Вот. Поэтому вот так мы использовали знания генограммы. На день из примера. На а один из примеров, да. А, а, плотно, а людей, конечно, мы отбирали а кадры, так. А вопрос да, это главный? Да, это главный, конечно, потому что можно много что вкладывать, да, учить и, но знание, если не знаешь, что он через год уйдет, через полгода. Вот. или через 2 года а или через три года. Которая крестик бриллиантовый чемпиону дарила, она хотела чтобы запатентовали. Да, она хотела, да, по моему нобелевскую премию она на хотела. Премию, да, хотела. она. Отбор абсолютно... персонала через понимание принципа, вы делали это Да, она хотела получить. использование. Использование. Генограммы, именно тойческого подхода генограммы, да. она хотела это представить. Она была да? Очень успешно в Москве. Да, и... в Москве где-то еще она говорила. Не, не говорила Москве, не это... на Москве не было Да, в 2002 -м. году. Да. Так что, друзья, кому надо отобрать кадры, давайте приводить У нас есть специалисты, ну мы, может, да, мы да, и тоже проведем, можем. но наших, мы посоветуем наших да, студентов, которые будут идеально, да, кому надо набрать. Кадры, где э, точно знать, что будет. Мы же заявили о том, что э, даже в тексте, по-моему, написала, что по генограмме мы можем узнать наше будущее. Генограмма это не только как резюме, чемпион пишет, это резюме прошлого, в этой статье он так говорит, что генограмма – это резюме прошлого. Дежавю – это я уже где-то видел. Да, я уже, где да, я уже это где-то видел. Это, знаете, апри... не, не только видел, знаете, не только видел, а чувствовал, жил, проживал, потому что в книге «Духовный интеллект» написано, а есть такая глава «Духовное бессмертие», там об этом сказано. Я вот расскажу совершенно свежий пример ко мне пришли мама с дочкой где дочка там лет 15 она влюбилась в мужчину вот, и они пришли на консультацию мама не знает что делать потому что девочка еще шну совсем юная вот, и вот вам дежавю дочка маме говорит ты меня не понимаешь ты там из-за тебя ты не даешь мне жить и так дальше и так дальше. И выясняется, что это говорят уже четыре поколения, ее прабабушка бабушка одна и вторая, бабушка, все так говорят, потому что влюбляясь в кого-то, родители запрещали выходить замуж. Например, тот был по такой причине, тот был бедный, тот был еще какой-то, тот еще, не буду подробности говорить. Все проходит четыре поколения, все тоже происходит у внучки. Так разве это не дежавил? Так это уже давно было написан сценарий рода, по которому мы проживаем этот сценарий. Это предсказуемое, когда я сказала ей, что это предсказуемое, что то, что ты чувствовала, чувствовали твои мама, бабушки прабабушки, чуть не там четверо, да, но дво, за дво, двоих есть факты. Вот, и что это совершенно не новое, и что эту задачу никто не решил. И что на генограмме видна эта задача, которую ты должна решить. Я ей объяснила, какую задачу она должна решить, и она абсолютно счастлива. Вот такое, такая красота знать генограмму. Угу. Или вот а, очень часто на консультациях надо решить вопрос, который имеет двойственное решение, например, а, потребовать ли деньги у родственника или простить? Вообще, вот. как быть? Как будет в этой да. ситуации? И когда мы видим генетический код, когда мы видим, что дедушка того человека, который сидит на консультации, попустительствовал родственнику в результате чего 20 лет отсидел Плохо в тюрьме. Да? Поэтому мы даем конкретную рекомендацию, тебе попустительствовать нельзя. Да. Кому-то И... совсем другая А кому-то наоборот. Да. То есть это жадность, которая пропитывалась поколение поколения, поколение, как это было в моей жизни, да, то есть из-за имущества, из-за дома убивали друг друга. Вот. Мне надо было простить, например. Да, то есть это, индивидуально. И это тоже благодаря генограмме. Да, то есть генограмма – это наглядное изображение истории рода. Вот как Чемпион говорит, это наглядное изображение истории рода. Ну, кстати, он говорит, что есть же индивидуальная, да, личностная генограмма, есть коллективная генограмма. То есть это очень важно понимать. Ну и очень важно, что генограмма показывает, как дословно пишет чемпион, позволяет увидеть, в каком направлении должно быть приложено усилие. На каждой консультации мы говорим, в каком направлении должно быть приложено усилие. Например, если есть там закон терять о таком-то возрасте, если есть закон одиночества, закон развода или так дальше, то есть в каком направлении должно быть приложено усилие. На гинограмме это очень видно. Поэтому, дорогие друзья, давайте... И понимание причины, например, одиночество, да, вот почему. Можно сказать, что да, это желание бабушки, которая там настрадалась, но это конструктивное желание или неконструктивное? От этого современник страдает, и даже можно сказать, я хочу быть одна. Вот часто мы это слышим. Но, если мы понимаем, что за этим стоит бабушка, которая хочет быть одна, ну, ее желание, и да? ее невежественное представление о жизни, которое руководит ею, и если это невестное представление убрать, то тогда формируется новое желание, хочу быть да. любить и быть, И многие глядя на генограмму, да, на события, давай на эту интерпретацию, которую старую, ложную интерпретацию, которую дает клиент, и э, есть два варианта. Или сожалеть о прошлом путь в никуда, да, из-за этого всякие остерохондрозы, остеопорозы, да, mm -hmm. вот, разные отложения солей и так далее, и так далее но очень важно понимать, что прошлое оно дано для лучшего будущего. И вот если мы научимся интерпретировать генограммы таким образом, что прошлое дано для лучшего, для прогресса, для взлета в будущем, вот тогда мы с вами владеем этим инструментом. Я рекомендую вам, друзья, вы нам напишите, вы знаете, вы рисуете, у вас нарисована генограмма. Вот, э, Геннадий привел пример Александра, где идеально исполнена да, нарисована mm -hmm. генограмма. А вы хотя бы раз пробовали, но ну, из тех, кого и, я кстати, вижу, Александр точно написал. пробовал. Геннадий <связь> составил до четырех поколений, но для интерпретации и анализа надо еще получить. Да, да, это искусство, чем я уже говорил, искусство интерпретации. Знаете, можно играть на пианино, там я когда-то училась играть, да, там я знаю какую-то там пьеску там на, 4, на, да, на 30 секунд, да, где есть несколько нот. То есть уже точно так в любом деле надо довести до искусства. Вот искусство интерпретации это увидеть благословение в прошлом опыте. И для этого mm -hmm. они что-то усилия. Ну и <с comments> я yeah. хотел бы начать с вот первого, самое главное. Да, Мазал Арзуманова, я точно знаю, что у вас енормана есть. Кого еще есть, друзья, напишите. У наших студентов, наверное, у всех. Да, у наших студентов есть, конечно. Вот смотрите, первый шаг, который всегда чемпион ставил на первое место, это безопасность. То есть безопасность она формируется тем когда мы понимаем насколько близко кто из моих дедушек дядь теть бабушек ушел из тела примерно в моем возрасте или через два-три года то есть важно иметь время для того чтобы это изменить и модифицировать и очень часто к нам на консультацию приходят когда остался год а иногда и меньше ну, да, иногда, иногда, до предрасположенности да. не что это должно точно слышать Предрасположенность. предрасположенность. Мы не хотим сеять какую-то панику, еще чего-то. Это предрасположенность... А а, да. Это Он... просто предрасположенность в этом возрасте испытать какие-то неприятные события, может быть, вплоть до ухода из тела. Да? Но это предрасположенность. Но если мы знаем причину, причину. почему да. так было у моего предка, я подмастил соломки. Со мной это, если и будет, очень мягко. А сама причина ⁇ это нарушение некого духовного принципа. Это нарушение некой задачи, некого естественного течения жизни. То есть это, по сути, в этой причине заложено вот это э, движение, которое, ну, по сути, это движение против вражда, по которому шли предки. И вот когда мы понимаем, почему это происходило, мы можем с вами действительно подстелить соломки. Поэтому очень важно, узнавайте эти события. Сейчас модно эти да, древо эти, да, рисовать. Вот, модно это становится модным почему потому что люди стают осознающими не начинают понимать это же логично если вот так нарисовать если там, о, там у бабушки например дед где-то там погиб в первую там, или во вторую мировую войну например когда ей было 40 лет вот вы уже и нарисовали да что есть некие некая потеря мужа смерть мужа потом например у вашей мамы например там папа заболел ваш папа и в 40 лет например он покинул тело ну например вот вы уже видите повторение а у вас почему-то жил бы были счастливый брак и в 40 лет муж загулял и ушел в другой или ушел из тела как у оксаны он пишет. Вот. важно понимать причину она не надо одно с другим то есть важно понимать причину у каждого человека свой генетический законяю да, не просто поподобно она пишет что у нее там любимый человек с которым она угу. это самое он ушел из тела вот у а них был разный генокод но в ее коде было закон прерывания в ее семьи да. Да, но тут, знаете, ну, вот важно, важно понимать, что каждый человек есть комплементарный фактор, а не конечно, только подобный. Да. Поэтому это очень, это, это и комплементарное очень, да. притяжение, и да. э, э, именно по, как функциональная единица. И вот Оксане я советую почитать в этой книге вот эту, эту, эту статью, где к чемпиону пришел, по-моему, мужчина пришел и сказал, что я хочу разводиться. Мы совершенно разные с женой, да, да. совершенно у нас все разное. Чемпион сказал Он доказал, Нет". что это разница. Он, да, он доказал, что они абсолютно одинаковые, что даже в том, что он считал разные, он ему показал схожесть. Да. Есть, есть но некая у Оксаны скорость. может выработаться страх выходить замуж или жить в близких отношениях с мужчиной да, после того, как они да. Важно с этим вопросом разобраться, приходите на консультацию. Не, но Оксана консультируется, Олег. А, так ну, что все, Олега проконсультирует, все, если да. он вам подскажет, как да. это, потому что если не ясна причина, это остается, это прошлое остается не, со, не бонусом, не энергетическим плюсом, да, да я бы так сказала, То есть нельзя. А это остается минусом, да. остается, э, задача не понята причина не понята. Боль осталась, закон прерывания, да. ну, это есть, всегда да, очень на, Это цель, общая друзья, фраза, надо да. конкретно понять. И конечно. наша цель, друзья, все наши выступления, они именно посвящены тому, чтобы вы читали книги, вы то, что в книгах написали, написано, вы применяли к себе. Ну а если нужно, вы все где-то обучаетесь, у вас есть консультанты, кто-то у нас обучается, пожалуйста, консультируйтесь у них, выясняйте причину. Пока причина не ясна, вот будет определенная тенденция повторения опыта. Но ну, это, это предсказуемо. Но именно прошлое надо, чтобы наше, наше настоящее и наше будущее было лучшим. Было лучше. Да, Вопрос да, Ольги Новиковой, ну, составляла предков, расставила по местам, по стали в квартире, Информации о их жизни мало, как быть с этим? Очень просто, Ольга, вы уже знаете, вы, по-моему, у нас, ну и брали консультации, горячие стулья, по-моему, даже один из тренков купили по поводу счастливой семьи, как установить счастливую семью, я вот с этого начала. Все, что вы думаете, чувствуете, какое вы имеете супружество, какие вы имеете отношения с детьми, с родителями. Вы просто возьмите ручку и запишите «я и мои дети» и опишите отношения «я и мой муж», опишите отношения «я и работа». И вот опишите все ваши мысли, чувства, эмоции, концепции «я в отношении к себе». Вам даже не надо искать тех прабабушек, бабушек, про дедушек. Конечно, хорошо, когда они есть для доказательства того, что все, что вы сегодня чувствуете, должны были переживать и чувствовать вы. Вот. Поэтому вы точно знаете это маму, папу, вы точно опишете свои чувства, и вы поймете, что это то, в чем жили ваши бабушки и дедушки. Ну и вот Александр Хеотистов пишет о том, что важно анализировать. Вот важно анализировать Александр именно события в каждом поколении исходя из своего закона. Как этот свой закон проявлялся да. у, у папы, у дедушки. И именно когда мы находим подтверждение этого закона в каждом, тогда мы понимаем, какая причина была у папы, какая причина у дедушки. То есть И собирать это... поток информации, как можно в ней утонуть, ее бывает да, очень, ну, очень, особенно с спецификой Александра. Важно из этого всего потока выбрать именно то, что касается этого, закона, этого закона. Тогда и будет анализ то, о котором да. мы Ну и очень важно, тут вы же помните. Но тут, конечно, профессионализм. Да. Тут э, вы помните закон, формулу закона разума. Я думаю, многие знают, мы уже представляли она, напис, этот закон написан в книге номер два «Введение в генофизику вот у кого этой книги нет закажите вам с удовольствием вышли и вот если взять закон разума да там кроме понимания концепции есть действие вот если говорить об александре вот если была какая-то ситуация как действовали предки то есть какое действие они предпринимали значит если александр попадает в какую-то такую ситуацию и испытывает чувства мысли и эмоции тех вам надо знать, как они действовали, и вам действовать наоборот. То есть не так, как они, чтобы не, закрепить, э, не закреплять старый закон, а имея новое понимание, демонстрировать новое действие. Это есть а динамическая смесь, о которой сказал чемпион Тойч, которая сдвигает систему, инерционную систему, сдвигает в другом направлении. Итак, инорама позволяет нам определить движущие силы. В первую очередь, это BID и мы должны выявить неконструктивные BAD-паттерны. BAD это базовое внутреннее желание, которое было в предыдущих поколений, как оно проявляется сегодня в современном. И мы должны выявить, какой паттерн был в предыдущих поколениях. При этом мы анализируем этот паттерн, или это BAD, оно имеет конструктивное основание или разрушительное. Нет, ничего не делать да. или развестись бросить или, развестись. или еще куда-то или не учиться выучился раз на, да. на всю жизнь и все вот это вот само понимание хочу оно же может быть как конструктивным так и деструктивным да, потому что пить. если мы понимаем что каждый из нас совокупная личность то мы понимаем что за мной стоят те предки которые хочу а они сформированы на основе невежественного опыта и непонимания в какую сторону двигаться а это блокирует человека, поэтому важно генограмма понять, какое унаследовано, куда человек движется, какое будущее ему предписано. Ну да, и мы говорим, что понимание, его и его понимание движущих сил дает нам возможность увидеть будущее. Мы не гадалки, но мы четко понимаем, что этого человека ждет в будущем. Иногда к нам приходят люди на консультацию, показался, убежал, не модифицировал. Это далее. я была на двух семинарах уже, все понятно. Да. И мы говорим, слушай, ну человек прикоснулся, такое классное знание, он mm -hmm. бы мог столько много сделать, но он ушел. Ну это любой человек очень ну, выбирает, да. да. То есть, по сути, на генограмме видно, еще раз подчеркну, какая, какие усилия должны быть предприняты, чтобы не был повторен тот нежелательный опыт, который был упрек. Да. Вот если вы это поймете, mm -hmm. приложите усилия, опыт не будет повторяться. То есть вы смените тенденцию, вы смените э, семейный, э, семейную привычку жить по этому сценарию. Терять, mm -hmm. быть бедным, быть одиноким, страдать и так дальше. Я помню, ко мне приходила женщина раз в неделю строго mm -hmm. на консультацию. Она mm -hmm. разбиралась с какими-то духовными принципами, она там то. Она Но любила очень духовные она принципы. Она очень любила, и мы ее любили, правда? Да. Мы ее любили, в принципе, любили. Она, да. тоже, она любила нас в да. духовные принципы. Да. Да. Да. Но суть сводилась к тому, что она подходила к возрасту 56 лет, когда ушла ее любимая бабушка. Угу. И понимание причин, которые она считала, что это связано с приходом власти, там еще какие-то вещи поменялись, вот, в результате чего эта бабушка ушла, на самом деле это были семейные вопросы, ее отношения с мужем. Она сумела разобраться с этой причиной, она сумела модифицировать. Она когда... сумела остаться живой. И когда подошел возраст 56 лет, она просто с лошади. Да, в... которая с пеленок каталась, да. которая каталась идеально. Да. Ну, у своя конюшка но вопрос да. не в этом. Вот. Но вопрос в чем? Она сумела, успела, успела сделать главное. Да, успела, врачи и врачи не... говорят, при таких. Падение, да. Она чудом отделала сотрясение мозга. Вс. Вот сегодня она жива здорова, к счастью, да. Ну вот она действительно так, знаете, сам дух. И при этом она не понимала, почему она разные недели стоят, тут, туту, туту-ту. Иначе там. Да, иногда она там какие-то там у нее там эмоции выходили. Но дух Бога ее направлял для ее спасения. Да. Это И важно. она установила это... новые да. отношения с мужем, которых не было ни у кого. У -у -у. И это способствовало тому, что она сегодня живет. Да. Дорогие И друзья, сейчас. мы, ну это да, один, один из примеров консультативной практики. Да? Да. И сколько таких людей, которые не просто пережили этот... Возраст, да, какой-то очень такой ключевой, где mm. была какая-то трагедия, То есть, mm -hmm. То есть очень важно понять сегодня свое состояние, От чего я хочу, а это вообще-то конструктивное или не Например, хочу там найти любовь там или там какие-то другие Любят Очень хорошее да. желание да, найти но... любимого человека. Да, но если это… Ну, да. да, но вопрос в чем, что за этим стоит, какой из предков? Как, вот когда мы понимаем через эту призму, mm -hmm. вытаскиваем это желание, когда мы можем увидеть совсем другое. Да, yeah. ну ты то, знаешь, когда стоит. за этим желанием, стоит, за позитивным желанием стоят предки, конечно, они нас двигают вперед. Mm -hmm. Кто-то был необразованный, человека держим, учиться, учиться, учиться, ему уже 150 лет, а он учится, да. То mm -hmm. есть хорошее желание, главное, конечно, какая цель этого обучения. Сегодня я видела по телевизору мужчина. Ну, с Таиланда или, или где-то из Кореи, в общем, точно не скажу. Собрал там у него уже штук 30 дипломов, вот, он закончил столько-то институтов, он в этом, в этом, в этом каком-то уже получил степеня, бакалавр, там все-все-все. Ну, я говорит, не прекращаю учиться. Я думаю, вот это желание кого-то, понимаете, которые стоят за его плечами, ни одного поколения ни одного поколения стать грамотным. Mm -hmm. и он просто достал веер этих всех дипломов, сертификатов и учится, и учится. Нормальное желание. вот, Конечно, надо его применять со временем. Я думаю, он, когда утолит жажду, не утоленную предками, в этом он, конечно, себя найдет. Поэтому очень важно знать, если вы делаете, кто из предков это делает вас. Посмотрите на генограмме, у кого не было жены или кто был несчастный в браке, кто вот сзади нас висят там, 37 рожденных у нас есть детей, где врачи сказали, что родить вообще невозможно вообще никогда. А почему? Потому что э, есть, была скрытая причина. И мы на генограмме это видели, где было по 10-15 детей. Вот, каких прабабушек, которые уже молились Богу, как, как не зачать, как не рожать в 45-17 ребенка, где надо кормить, выкормить, грудью кормить, ходить беременной и так дальше. Рождаются правнучки, правнуки, вот, у них все сделано так, чтобы детей никогда не было. Да. Вот. Ну Поэтому... и с другой стороны, вот защищенность. Вот мы можем испытывать защищенность, если мы знаем, например, что я сейчас нахожусь там 60 лет ближайший, кто ушел из, из тела, это 90 лет. Можешь ну, расслабиться. Я могу 30 лет расслабиться по поводу здоровья и это, это вот понимание инограммы оно Но опять же, расслабиться не означает ничего не делать. Да. Раз, Но, раз расслабиться, да. это быть эффективными. Да. Это То есть, означает... посмотрите, сколько лет прожили ваши бабушки дедушки. Радостно улыбнитесь, вдохните. Да. Вот. Мы предрасположены все, жить долго и счастливо. То есть в генетике и да, и да. есть очень много классных вещей. Да, я вот восхищаюсь, да, когда да. говорят, моя бабушка прожила 105 лет. Кстати, у Геннадии бабушка прожила 105 да. лет. Говорит, а Одна клиентка рассказывает, а моя 92, она еще по деревьям ласит. Думаю, боже, ну какая классная генетика, да. ну это же вообще прелесть. Да. Кто-то там уже собрался умирать в 50, а в 60 да. уже ничего не делает, потому что я уже пенсионер. да. Но Это, конечно, тоже генетически. Но зная и видя это на генограмме, понимая, что у нас есть власть не назвать себя в 60 пенсионером. Да, я смотрю, как показывают какие-то передачи. Вот в 60 лет, посмотрите, эти люди какие молодцы, и там что-то что Человек там на велосипеде катается, думаю, ну действительно, но ну, это, это в ментальности, в средствах массовой информации да, есть глубочайшая ложь, в 60 ты какой-то уже менее способный. Чем в 50. То есть это надо вообще выбрасывать да, из разума. По-моему, самый прекрасный возраст. Мне когда понравился, как Борис Сорин сказал, посмотрите, в каком возрасте выбирают президента. Ну, у нас молодой президент. Да, а взять... Обычно 60. Да. да, обычно это туда 60-65. Да, это такой нормальный, нормальный возраст для самой продуктивной жизни. Но генетика тоже заставляет считать себя пенсионером 55 как раньше это говорили да 50, ну не говорили а раньше была пенсия 55 лет нарисуйте генограмму я это лично говорю о себе что-то 55 тот заряд хоть такой огромнейший я стала испытывать импульсы так ты уже пенсионерка это уже что-то в пенсию дали слава богу сейчас не дают 55 а в 60 и, и дает небольшую и дает небольшую да. а, а почему потому что многие ждут этой пенсии и потом что что делать с 55 если вы нарисуете генограмму и поймете что у вас все ушли в 50 или в 55 и что вам надо усилия прикладывать чтобы быть еще больше заряженным да, есть вот есть, тут же сказано mm -hmm. да как чемпион сказал генограмма позволяет увидеть в каком направлении должно быть приложено усилие Поэтому я то, что я думала в 40, я, я по-другому стала думать в 55, испытывая от всех предков, которые ушли в 50-55 на пенсию. Эти мысли, пусть дурацкие мысли, потому что сил больше, энергии больше, все. А они там подпирают, что может пенсия. Поэтому я принципиально пошла учиться в 55 на аспирантуру, искала. Нет. У них затухло все, а у меня, наоборот, все идет на расцвет. То есть приложить усилия в нужном направлении. Это очень важно. Друзья, рисуйте свои генограммы. И давайте будем с вами, ну, э, осмысленными, осознанными. Давайте нарисуйте. И да поставьте себе и... задачу. Да. Я знаю, многие это делают, многие да. делают там вешают на стенку да. портреты своих дедушек и бабушек. Я смеялась по этому поводу. Портреты у нас, специально. да, у нас, понимаете как? Вот дедушку я только видела, когда его хоронили у могиле. Понимаете, вот традиция была почитать мертвых. У многих такая традиция. Вот, поэтому давайте будем почитать живых, они, кстати, не умирают, потому что пока они не решат вопрос через нас, они живы. Давайте все-таки, чтобы они усвоили этот урок, который нам надо усвоить. Вот, поэтому будем исполнять мечту тойчей, и мы обучаем и учителей, и врачей, и они уже используют генограмму при воспитании детей, да, при лечении никак. больных. И давайте, что если есть. кадровики и так дальше. Это надо учитывать, это мы с вами это знаем. Поэтому ну а для психологов для это вообще, это Я вообще считаю, это... что консультация, проведенная без знания генетического это... среза, это... она все-таки усеченная. Пушка да, по это... да оно, оно все приносит огромную пользу, да, но, но, но если мы точно. видим глубину, если мы видим этот срез, становится просто картина масла. Ну, кстати, хочу сказать, друзья, вы те у нас, кто постоянно обучается, вы знаете, что мы, по сути, уже выпустили, да, и многие из вас уже прошли тренинги по самооценке. И я думаю, нам надо выложить уже отзывы, не выкладывали мы еще? Нет. Надо выложить отзывы, ваши отзывы, которые вы получили, огромные достижения, пройдя этот тренинг самооценки, 10 занятий. У нас есть... Вебинары, 10 занятий создания счастливой семьи и у нас есть 10 занятий вебинаров как же почему есть долги и как их отдать а сейчас мы с геннадием вообще гениальныйший курс обновляем у нас он был лет 10 назад называется тренажер прощения вот сейчас мы его обновляем уже сегодня записали пятое занятие присоединяйтесь вся информация на нашем сайте это бесценный материал, и мы после уже 5 записали, и после каждого урока мы говорим, без этого знания прощение невозможно. Кстати, и мы это утверждаемся на каждой консультации, когда люди приходят и говорят, я простил. Я задаю два-три вопроса или Геннадий, и мы понимаем, что там непаха нанива. Да, Геннадий? Понимаю. вообще, вот, может это звучит несколько самонадеянно, но без идеал метода простить. Человека или себя невозможно. Это так. Вот. Ну что друзья, Это грустно какой-то, да, и Мы да. очень весело. Мы ждаем человека, людям мы даем да. лучшее, лучшее, что а можно применить. Любовь. Лучший инструмент. Да. И мы очень счастливы, что мы восприняли этот инструмент. И мы очень благодарны Джоэлу Чемпиону за этот инструмент. Мы благодарны Татьяне э, э, Сориной той сейчас и Борису Сорину. Вот, за и тот на, угу. за тот практически ну вот эти усилия, которые они приложили, чтобы на до нас это дошло и, и чтобы в нас это зародилось и чтобы в нас это стало нашим, поэтому и, мы бесконечно Иногда нам говорят, почему вы так просто говорите, а вы знаете, чемпион Куртой, чем автор метода, он просто говорил, он ругал, но ну, это было понятно. Ты знаешь, так я вот всегда, да, да, я обучалась, ней, да. я обучалась, да, когда в аспирантуре обучалась там очень непросто, да? mm -hmm. разные психологи, разные теории очень непросто. Иногда мне приходилось перечитывать там абзац под 10-15 раз, чтобы вообще понять, о чем, как одна наша знакомая сказала, о чем базар. Да? Mm -hmm. вот. Но читая Тойчей, да, я никак не умоляю заслугу ни одного специалиста, ни одного психолога. Каждый внес огромную лепту для того, чтобы мы сегодня с вами восприняли то, что мы заслужили воспринять. Поэтому каждый сегодня, ну, он на, на своем месте, он, он чем-то занимается и правильно делает, но я считаю, что ну, а мы... в свое время, да, да. Мы, это, это вот книга, да? в свое время, да, с одной стороны слать. здесь есть Джо. Джо да. Я думаю, в свое время каждый будет знать свою генограмму. А Я не думаю, знает, даже дети в садиках будут рисовать себя, потом стрелочку ставит, мама... Да, мама. мы мечтаем, чтобы было такое И счастливое время. Да. Если школьник будет, в школе умел нарисовать свою гинограмму, да. господи, у него жизнь была другая была. И он понял бы, что его бунт против папы, это бунт, бунт его папы против его да. папы, да. и этот школьник бы, он, да. бы, он бы был по-другому. Или воспитан. он предрасположен к разводу, да. или он предрасположен или иметь какой-то конфликт или он в своей да. жизни. Или он предрасположен воровать, или он предрасположен унижать другого, и он будет да. видеть последствия. И если бы это он увидел в 15 лет, в да, да, 17, хотя бы в старших классах. Господи, у нас детей. было бы другое общество. Мы верим с тобой, что будет другое общество, мы верим. И, и, и, и кстати, и делаем все для этого. Нам один мужчина, кстати, э, сейчас фамилию не скажу, Владимир, говорит, Геннадий, вы говорили, где-то он нас слушал, и говорит, Геннадий, вы говорили о сознании богатства, о разуме богатого человека и о разуме бедняка. Да. Говорит, мне так это понравилось. Я не знаю, где он там тебя слушал. Говорю, а почему же вы... на нашем канале да. а, говорит, «Почему ж вы вот по четвергам проводите бесплатные вебинары? Так же только бедняк делает. И я ему от твоего имени ответила, что, ответил. что богатый человек он щедрый. Да, а еще понимаете, вот мы любим от этого человека, с которым лично общались. Его зовут Чемпион Куртойч. Да, нам повезло присутствовать лично. И когда я его целовал, семинары. он мне говорил, я подходил к нему, говорил, May I kiss you. Он говорил, он, он говорил через что какой-то странный человек. Да, потому что если, если целовать чемпиона уже э, седьмой раз в течение дня... А я видел, и... что прикоснувшись к святому человеку, я получаю деньги в бизнесе, понимаете? он тогда большой проект в бизнесе запланировал. Ну, кстати, он завершился многопоколенной, что я говорю, многопоколенной. Да, успехом, Ну что, друзья, мы делаем это из любви. Да. То, ты взять, ты читайте ты книги, ты. рисуйте генограммы, мы будем придумывать для вас те темы, которые будут вас наполнять вдохновением и мотивировать вас на глубокое постижение себя, да, изменение своего генетического кода. Думаю, можем да, до свидания, до следующего до свидания. четверга. Пишите комментарии, ставьте сердечки, ставьте лайки, делитесь, пожалуйста, делитесь, будьте щедры. Кому-то это надо, кто-то просто это, знаете, так надо, как мне тогда, в 2002 году, я говорю, господи, ты мне дал то, что я искала много-много лет, занимаясь, по сути, ну, больше десяти лет, изучая все практики, я искала, искала, искала и нашла. Поэтому кто-то точно увидит сегодня и найдет. Вот. Мы просто счастливы, если кому-то это принесет пользу. До свидания. Да, до свидания.